Всем привет, мои дорогие! Сегодня у меня эфир в рамках наших инсталлюдийной профессии эфир с Ингой Слиж. Инга психолог и работает она преимущественно с женщинами. Подробнее поговорим, когда Инга присоединится к нам в эфире, а пока я расскажу немножко о нас тем, кто с нами не очень знаком, или давно нас не видел, соскучился. Люди вне профессии. Это регулярное такое информационное поддерживающее пространство. Мы проводим разные мероприятия и в живом формате в Москве, и в Минске. В Минске сейчас немножко приостановлено, увы. И в онлайн формате. Всем привет! Uh, и на эти мероприятия мы приглашаем спикеров. Раньше мы сами делились своим опытом, потому что у нас uh, половина команды предпринимателей. Вот Сейчас uh, мы уже <coughs> ценим сторонний опыт и приглашаем спикеров. Инга, можно присоединяться, я вижу. Приглашаем сторонних uh, уже людей, спикеров, которые делят. И вот на базе нашего такого uh, дружественного пространства мы... Показываем людям, что есть некая альтернативная картина мира. Добрый вечер. Добрый вечер. Супер, всех слышно отлично. Ребят, если где-то помехи или что-то, скажите, насколько хорошо нас слышно. На самом деле бывает иногда эхо, просто мы тогда будем как-то пытаться потише, погромче сделать, потому что его не всегда можно убрать. Да, я тоже люблю красивые фильтры. <свят> <свят> вот, я немножко рассказываю о нас, и потом, Инга, удобно на ты, на вы как комфортнее. А на ты? На да. ты. Супер. Меня, меня зовут Инга. А, а, тебя. Меня зовут Катя. Я основательница <свят> людей вне профессии. Я, да, немножко рассказываю про то, что люди вне профессии начинались с того, что ну, я конкретно делилась своим опытом скорее предпринимательским, и в какой-то момент. Я поняла, что такой опыт, он заряжает людей и позволяет им где-то пройти за ручку с спикером некий путь, который они сами бы не прошли, но просто бы побоялись. И вот такие поддерживающие mm -hmm. встречи, вдохновляющие, мы до сих пор делаем. У нас по понедельникам идет двухчасовая сессия с одним спикером. Uh, спикеры разные, <coughs> из разных областей. Мы говорим и про семейные ценности, и про профессию, про то, как находить свой путь, про разные системы uh, самоидентификации, uh, самопознания чтобы каждый нашел себе то, что ближе. За 5 лет мы сформировали классный курс по профориентации. Если кому-то нужно, обращайтесь к нам, можно прийти спикером, если у вас есть богатый опыт, и вы понимаете, что вы можете кого-то вдохновить, поддержать. И к нам можно в команду тоже попасть. Поэтому пишите, пожалуйста, на Маскар. Здравствуйте. Вот Ингу я знаю от подруги. Она, собственно, помогает нам искать спикеров в проекте. Ее зовут Лера. Лера-нутрициолог тоже есть. Кому нужно, обращайтесь. Сейчас я вам весь наш нетворкинг сдам. Вот. Да, Лера, кстати, Лера, кстати, была первым редактором моей книги, я ей да. очень благодарна, Да, да, знаю. у нее есть журналистский опыт, тоже человек очень интересный, такой эклектичный, знаний очень много из разных областей, и она их очень круто применяет в жизни. Согласна, согласна. Да, действительно, про книгу сегодня поговорим, потому что это тоже интересная тема. У нас тоже зреет книга, и uh, твой опыт, мне кажется, будет полезен многим. Uh, Инга работает преимущественно с женщинами, насколько я понимаю, да. Uh, Во-первых, ты психолог, uh, ты говоришь о бережном uh, отношении к себе, и плюс, насколько я знаю, у тебя довольно глубокие познания, по-моему, в астрологии. Да. Супер. Астрология. Так интересно, сочетается в среде психологов, астрологи считаются шарлатанами, в среде астрологов э, считается психология ненужной такой, штукой, ну, которая в принципе все о себе знаешь, вот есть какие-то данные, вот есть данность и, собственно, проживая свою природу. У uh -huh. а, меня в свое время я пыталась разрываться между двумя этими областями, то есть сначала психологом была. Потом астрология меня накрыла, захлестнула, потом я опять вернулась психологию, потом я поняла, что я не хочу ничего выбирать, мне нравится и то, и другое, я вижу эти два инструмента как взаимодополняющие, mm -hmm. и я стала использовать их в своей работе. Вот. А, поэтому да, я практикую и психологию, и астрологию, <coughs> делаю это активно, у меня как бы клиенты те и другие, а чаще всего это... Люди смешиваются, то есть приходят например, изначально, например, за гороскопом, а потом в процессе работы понимают, что им нужна помощь психолога и остаются как клиенты психологии, либо наоборот. Мы э, с клиентами по психологии помогаем прояснить какие-то моменты по их природе, по их данности, по их каким-то рожденным особенностям э, через натальный гороскоп. Ну вот да, совмещаю. В общем. Супер, я тоже, я не могу сказать, что я психолог с образованием, но так вышло, что... Пришлось развивать знания о психологии личности и астрологии, мне тоже интересно заниматься. Я не веду консультации там, по астрологическим аспектам, хотя я тоже веду консультации, но я, честно, мне я безумно жадная до всех этих систем самопознания, они настолько интересны, и когда ныряешь вглубь понимаешь, что они вообще не противоречат друг другу, скорее более такой широкий обзор показывают. И действительно начинаешь себя, У ну, правда, ребят, у кого есть сложности с самооценкой, ну очень советую, потому что когда начинаешь со всех сторон свою личность обглядывать, настолько получается интересный портрет, что невозможно себя не уважать и не любить после этого». Вот. Да. И, и вот этот подход я тоже ну, как бы пропагандирую, можно так сказать, то есть не изменение себя, а познание себя, потому что я считаю, что от природы каждый человек прекрасен, уникален, аутентичен, и все наши проблемы начинаются от того, что мы себя не знаем, пытаемся быть кем-то другим. И вот мне кажется, что самое классное, что себе можно подарить, это знание себя. Вообще, жизнь это такой процесс изучения, познания, там, раскрытия разных граней себя. Просто идеально, идеально сказано, потому что это ну вообще даже не секрет, что люди, которые действительно успевают всю свою жизнь, да, ну вот мы у нас принято называть их успешными, они, это те люди, у которых на достаточно высоком уровне находятся балансирующие, жизненные опоры, их много, да, у нас работы, э семья, там, мы как личность, да, наши отношения там с Богом, наши отношения с нашим творчеством, с деньгами, с путешествием, а на которые, ну, здоровые человек он опирается, да, он не на одну опору, потому что если ее оберешь, ну, будут проблемы. Это вот известный феномен советского, постсоветского периода, когда люди всю жизнь отдали за воду, их увольняли. Очень многие потом не справлялись и уходили из жизни, потому что опора единственная, она была как бы убрана. Поэтому сейчас колесо баланса — это тоже не секретный абсолютный инструмент. Я, я считаю, что если человек аутентичен, удовольствием, то, в принципе, ему, наверное, легко устраивать и отношения, там, личные, да и какие-то профессиональные. То есть, ну, все равно все идет из какой-то своей конгруентности. И тут, ну, как бы, ну, ну можно плеснуть, конечно, от того, что ты понимаешь, что наладить вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, но все равно потом ты возвращаешься к себе, там, свою целостность какую-то обретаешь, и уже из этого у тебя красиво получается, в принципе, без напряга, и там, того же партнера себе найти подходящего, и профессию выбрать. Я вообще считаю, что все люди мега талантливы, и у каждого есть какое-то свое уникальное дело, которое он может делать. Друзья, вы все мега талантливые, это правда. Я согласна очень. Так, если говорить про бережные отношения к себе, кстати, аудитория дорогая, спасибо вам, что вы с нами, у нас довольно много для вечера понедельника человек, просмотров будет, мы обязательно сохраним, задайте, пожалуйста, вопросы, если они у вас есть, мы сегодня говорим про бережные отношения к себе, и подходя к этой теме, скажи, пожалуйста, что ты под этим понимаешь, потому что у тебя самый верхний поинт в профиле, это то, что ты учишь бережному отношению к себе. Ну, вот, ко мне приходят люди, обращаются с какой-то проблемой, и они говорят: я хочу изменить вот это, например, там отношения. Но они хотят менять, соответственно, там, партнера, ситуацию и так далее. Я все время возвращаю человека к себе и говорю: а вот что это для тебя? А как ты относишься к себе? И в результате мы перестаем работать над отношениями, над партнером, а начинаем человека учить бережно выстраивать отношения с собой, то есть заботиться о себе, слышать себя, понимать себя, рефлексировать, то есть понимать, что я сейчас чувствую, что я с этим могу делать, как я себе могу помогать. И таким образом человек выстраивает гармоничные отношения с собой, а уже, соответственно, фоном выстраиваются личные отношения, ну и там и так далее, и так далее. То есть бережное отношение — это, наверное, способность себя видеть, слышать, понимать и знать, что я с этим могу сделать. Супер. Скажи, пожалуйста, два вопроса. Один вопрос. Правильно я понимаю, что это единственно работающий инструмент, Действительно, возвращаться к себе, а не стар... ну, не, не, невозможно поменять картину мира через непосредственное влияние на внешний мир. То есть самый Это эффективный так. путь. Даже, а наша картина, по сути, она и не меняется мира. То есть мир вокруг, он, если честно, к нам индиферентен. Uh -huh. Это наше личное восприятие мира, это наши проекции, это наша вот эта стеклышко, которая часто бывает там с трещинками, замутненной, поэтому мы видим картинку с искажением. Когда мы это искажение убираем, по сути мы начинаем, то есть мир он тот же, просто мы начинаем по-другому относиться, по-другому смотреть, по-другому реагировать, ну и по сути... Кажется, будто бы мир поменялся. Он не поменялся, поменялись мы в этом мире. Да, я, я это все абсолютно да, признаю и понимаю. Иногда буду задавать вопросы для того, чтобы вытаскивать то, что, возможно, потенциально интересно сейчас аудитории, поскольку она у нас молчит. Ребят, ну хотя бы сердечек нам пульните на экран, а, вообще очень хочется. Я с тобой абсолютно согласна. И действительно, наша реакция она может действительно управлять внешним. Просто иногда мы не управляем своей реакцией, и поэтому внешний мир, ну, он дает такие же реактивные как бы ответы, да, а мы можем э, действительно как бы настолько правильно вот этот импульс во Вселенную посылать, да, общаться с одним и тем же человеком, в разном состоянии мы можем получать абсолютно разные результаты. У меня сегодня был классный опыт, я была на переговорах позавчера по партнерству И, знаете, вот часто тоже бывает такая история. Я, например, человек, который более склонен к духовной картине мира, то есть мне больше, больше интересны тонкие вещи, и я через них пытаюсь влиять на более грубые вещи. А есть люди более грубого такого теста, они более материалисты, они видят э, чаще то, что на поверхности, и им очень сложно уходить в глубь. Да? То есть но они считают, что это лишняя трата времени. И случилось так, что на, встрече было, на первой встрече было три человека, и они прям по градации шли. Девушка была очень духовная, там молодой человек был э, такой очень сбалансированный. И третий молодой человек, а он же владелец бизнеса, да, к которому, с которым мы хотели партнериться, ну, партнеримся. В процессе находимся. Он очень материальный и такой очень структурный, жесткий, Ну, наверное, просто другой человек в современном мире на постсоветском пространстве, но еще из того времени бизнесмен, он просто, ну, не потянет структуру большого бизнеса. И вообще не удался разговор, у меня было ощущение, что я с людьми, которые говорят на разных языках, пытаюсь через один язык, через одни фразы донести какую-то суть и получилось очень сильное расслоение. Я прям чувствую, как я на таких переговорах напрягаюсь. Мы вроде бы о чем то договорились, но на самом деле была такая продавленная какая-то позиция, вот, то есть она мне вообще не устроила. Я переспала с этой идеей ночью, на утро написала, что мне все таки необходимо с каждым из них поговорить отдельно, для того, чтобы... Ну, добиться вот этого состояния комфорта в партнерстве. И сегодня мы пошли с вот этим владельцем этого бизнеса разговаривать. Я его, там, у них тоже такой тяжелый по энергетике офис, я их вынула, вынула его из офиса, мы пошли прогулялись по парку. И мы абсолютно нормально, то есть состыковались и поговорили на одном языке, потому что люди более тонкого характера, им свойственно, как сказать, находить общий язык с людьми разных уровней. Вот. Но действительно происходит расслоение, когда очень разные люди соединяются. Мне кажется, это тоже, вот эта штука она немножко у нас в голове. Uh -huh. У меня был в жизни период, вот, когда я начала вот такой рост, как бы на свой личностный, uh -huh. там, и я тоже ушла в духовность, там увлекалась Таро, там же у них это все прям тонкий план, проживание разных энергий. И мир, он мне стал показывать некую мою гордыню. Uh -huh. Я стала делить людей что вот этот человек, вот он такой, вот этот такой. И это тоже какая-то шаблонность, которая уводит нас от здесь и сейчас. Mm -hmm. Хотя, по сути, если я имею цель, если другой человек имеет цель, если я понимаю свои ресурсы ограничения, он понимает, мы можем всегда договориться. Mm -hmm. Чем умнее человек, тем проще, на самом деле, с ним общаться. И вот когда я ушла вот от этой парадигмы, что а, есть люди, которые меня не поймут, потому что mm -hmm. я духовный потому что мне доступны какие-то материи, которые недоступны, а может быть, они не нужны в этот момент. Мы собрались, чтобы обсудить какую-то тему, и у каждого есть своя какая-то задача, не знаю, там, ну, вот, в общем, о чем то же вы договариваетесь, uh -huh. это первый момент, а второй, и это позволяет договориться, если я так настроена, что, в принципе, я могу, если буду собой, буду озвучивать, собственно, то, что у меня внутри, свое намерение, без всяких вот этих ужимок, там, ухода в духовность, чаще всего псевдо, uh -huh. вот, Второй момент, зачем этот человек попал мне в поле? Я считаю, что лишние люди никогда не попадают в, Я в поле. Я тоже. Знаете, он мне нужен. Значит, вот такой материальный, заземленный, э, классный чувак, который на первой встрече похож на каток для укладки асфальта. Он по мне проезжает, по моей духовности. И он мне какой-то опыт несет. И круто, если у меня хватит... Мудрости, какой-то моей духовности, для того, чтобы понять, что за опыт и как мне с ним взаимодействовать. Ну и все. И вот, кстати, ваш пример говорит о том, что вы когда встретились во второй раз, каждый из вас уже реально был собой. Вот, и стало легко. Супер, видишь, вот диагностика в прямом эфире выявила, что у меня как это, гордыня. Недавно слушала лекцию про то, что гордыня гордыня и, по-моему, то ли стыд. Короче, вот какие-то какие два качества, они не дают, гордыня в том числе, они не дают, на самом деле, распаковать наш потенциал. И зависть, зависть. То есть когда мы завидуем какому-то человеку, мы не будем завидовать тому человеку, который не демонстрирует результат, не находящийся в нашем потенциале. То есть если там, я, Конечно, я... Мы же не завидуем космонавту, например. Ну, хотя ну, я нет. мы не завидуем. Я да. точно нет. Я тоже не завидую. Я завидую человеку, который находится на расстоянии вытянутой руки. И это реально есть у меня, просто я пока об этом не знаю. Ли... Да, я ему завидую. Зависть крутое чувство. Я обожаю зависть. Я давно никому не завидовала. Вот недавно сидела и так сама себе говорила: ты начинаешь себя загонять. Ты не позволяешь себе заметить что-то в окружающем мире. Чему бы ты искренне из детской части позавидовала? То есть ты теряешь маяки какие-то. И все, я реально расслабилась. И вот шла по торговому, повернулась, увидела девушку и поняла, что я ей позавидовала. И пошла разбираться, чему именно. И mm -hmm. это круто. Я для себя ну, открыла некоторые вещи о себе. То есть что-то, что мне нужно. Зависть обнажила супер у меня я раньше завидовала знаешь таким поп- звездам прям мощного такого типа Бионс, там и думаю, вот у меня прям было ощущение что как, как будто бы я могу вот эти вот вот эту я спикер и я говорю на большую аудиторию и я чувствую себя в этот момент как рыба в воде то есть я, я еще рыба и в общем да я прямо действительно как сказать, у меня происходит такое ощущение странное, как будто я, как будто объединяю энергетически всех этих людей и распаковываю их какие-то вот самоценность как средство манипуляции. А можете по-другому как-то задать вопрос, потому что полностью его, пожалуйста, можете определить и я его задам обязательно спикеру. Вот, в общем. Наверное. Я могу, я, ну, могу как бы прояснить вопрос, то есть спросить, ага. что вы имели в виду, а самоценность — это когда человек себе якобы очень ценит, то есть это та же гордыня, про которую мы говорили, то есть это тогда мы этим манипулируем, как бы указываем другому на то, что он недостаточен для нас, ну, или в какой-то ситуации, в каком-то моменте. Мы ждем тогда да, ответа от Елены. Правильно ли мы поняли вопрос? Ага, да, супер. Да, да. Вот. То есть в моем случае, допустим, мне, поскольку мне комфортно говорить с большим количеством людей, говорить на большую публику, и я, кстати, хорошо пою, возможно, для меня вот Бьонс была таким У вас, Наверное, Катя очень сильный канал весов. Вот прям, вот прям интересно стало. Не знаю, я с радостью, скажу, ну как-то за эфиром скажу, что как бы если нужны какие-то вводные, можно посмотреть, что там у меня, вот, я буду, мне будет очень интересно, я буду благодарен. И по поводу вот заботы к себе, какие составляющие являются заботы о себе, базовые? Удовлетворять свои потребности по мере их возникновения. Ну, то есть, то есть это... не ужиматься, не, прятаться, не переключаться, не обесценивать, а просто быть честным с собой. Что я сейчас чувствую? Зачем я это чувствую? Какая У -у -у. потребность обнажала. Ну и просто себе откровенно позволять это ну... делать. Здесь бывает, наверное, базовый какой-то уровень, да, это кушать, спать, одеваться там по погоде, чтобы сохранять. Ну, это, слава богу, лежит в области каких-то, я бы сказала, рефлексов. И мы, слава богу, эти потребности удовлетворяем. Нет, чаще мы искажаем, скорее, наверное, уровень эмоциональных потребностей. А пример может быть какой-то? Ну, не знаю, у меня, например, есть потребность по вниманию, ну, а я как бы, ну, не признаю это, например, отрицаю, хожу в защиту, делаю вид, что мне это безразлично, и потом там хожу где-то, условно обнажаюсь, чтобы меня заметили, то есть это внимание мне нужно, я его получаю просто каким-то другим извращенным путем, а чтобы откровенно признаться и сказать, что мне нужно внимание, ну, не, там, не дохвалил меня папа, да? И вот ну, партнер начинает понимать себя лучше, что ты не просто так крутишься, что надо сделать себе комплиментик, что тебе самой нужно учиться делать себе комплименты, замечать себя, как ты сегодня классно выглядишь, вкладываться где-то в какие-то вещи. Ну и все, и эта потребность, она насыщается, они же все детские эти потребности, и ты становишься от этого независимым. То есть Тебя уже не бомбит, ты уже не дешев шкуру, вон, чтобы обратить на себя внимание. Супер. То есть, по сути, если я требую внимания от партнера, мне просто нужно как женщине себя там, полюбить, да? Какие-то, да. может, процедуры, какие-то маникюры да, да, да. в побольше. Партнеру... Да, партнеру сказать об этом можно, но это просто для справки. Он не папа, он не обязан. То есть, ну хорошо, если он это услышал и где-то сможет нам заполнять частично. Но в основном, да, это наша задача, себе это да, да, потому что мы уже взрослые. Да, спасибо огромное. Вот здесь от Елены пришло сообщение, что да, верно. То есть вопрос про то, что, ну, скорее всего, может ли самоценность быть средством манипуляции? Или как самоценность проявляется в качестве средства манипуляции? Ну, то есть, если мы сейчас говорим действительно про гордыню, то да, то есть, получается, я не слышу другого, я все равно реагирую из защиты, я не реагирую из себя. А самое ценное — это выйти в отношениях на уровень вот этой аутентичности, когда я целостный, и я говорю, демонстрирую то, что чувствую. Угу. Ну, и тогда не будет никаких манипуляций. То есть, тогда действительно, если я... В этом месте заявляю о чем-то, я так чувствую, это моя истинная потребность, и как бы меня надо услышать. А если, конечно, я все равно там, не знаю, чувствую одно, но мне, например, страшно, или стыдно, или я не осознаю что-то, демонстрирую другое, требую другое, но все равно будет искажение, все равно не будет вот этой ясности в отношениях. Поэтому истинная самоценность то есть, если я что такое самоценность, это когда я Знаю и ценю себя, то есть я целостный. Она красивая. А если вот такая самоценность типа я задрала голову, я что-то из себя представляю, значу, знаю, прочитала, и сегодня тебе об этом расскажу, дураку, mm -hmm. но это как бы не самоценность, это получается самоутверждение за счет обесценивания другого человека. Mm -hmm. Да, да, похоже на такую историю. Я проживала тоже такие этапы. Ну, иногда бывает. На самом деле это очень сильно зависит от ресурса, потому что, по сути, ну вот у женщины, на мой взгляд, однозначно. Я чувствую, что когда, допустим, вот сейчас у меня непростой период, потому что я меркурианочка, марсианочка, и у меня mm -hmm. сейчас попало, что обе планеты, они находятся в ретроградном движении, на меня это очень сильно влияет. И я чувствую, когда у меня падает энергетика, и начинают проклевываться вот эти как раз такие ну, незрелые, да, как бы обратные стороны каких-то качеств, которыми я обладаю в ресурсе, они начинают показывать такую темную сторону. И мне очень, я да, чувствую... ну, читаю, это неплохо, на самом деле это неплохо, и такие периоды они нам в том числе показывает, что это в нас есть, и это требует внимания. Например, тот же внутренний ребенок, который устал, который капризничает, который там не знаю делает что-то говорить не так, как это делает обычно взрослая женщина. Ему просто надо уделить внимание. И как бы потом вот эти вот окачели они будут неочевидными, да, понятно, мы будем уставать, но мы не будем проваливаться в какие-то нересурсные состояния, из которых мы делаем кучу ошибок. То есть классная штука заметить, что это вот сейчас во мне зудит, и просто дать этому место, как-то наполнить это место. Да, вот у меня получается как раз такая система, потому что у меня давно, например, нет уже чувства вины или стыда. Вот. И это очень освобождает. То есть я понимаю, что сейчас просто не ресурс, потому что базово я уже, ну скажем так, могу... Другой уровень держать, и он гораздо более эффективный в общении с другими людьми, и с собой самой и приятный. Здесь есть вот вопрос: обесценения другого человека. Что это? Я тебе тогда адресую. А я всегда говорю: вот чтобы не запутаться в определениях, а вот спросите человека, как он чувствует себя рядом с вами. Да. Очень рядом с нарциссами ты всегда чувствуешь себя другими. Всегда. Даже если человек красиво говорит и ничего не говорит, в принципе, про тебя не говорит, но он говорит, это как-то так, что ты все равно чувствуешь себя дерьмом, что получается ты на его фоне все равно каким-то образом обесцениваешься, причем это происходит автоматически. Uh -huh. И поэтому, ну, спросите Лена человека, как он себя чувствует, он, что в нем есть рядом с вами сейчас ценность или нет. И если он скажет, что нет, значит каким-то образом словами, действиями, мимикой или просто там, не знаю, там какой-то холодностью вы дали человеку ощущение вот, обесценивания. Да, согласна, согласна. У меня был опыт с uh, тоже партнерством, когда, по сути, меня пригласили uh, в партнерку, ну то есть я… Uh, Стояла на своих ногах, и проект стоял на своих ногах. Меня пригласили в партнерку, и в какой-то момент мне сказали такую фразу, что, ну, по сути, мы можем свою нужду здесь закрывать там не вашим проектом, да потому что у нас очень ну, сильная связь со спикерами, а мы можем там просто нанять человека. И вот в этот момент я... Искренне спросила, ребят, вы если приглашаете нас в партнерку, вы все-таки дайте нам понять очень четко, мы вам нужны, или вам проще нанять другого человека. Потому вот, что классная И... штука. То есть вы прояснили, да, так ли я поняла, так ли я почувствовала, что вот это вот так, да? Да, классно. да, вам что-то ответить, да? Да, обязательно. Вообще, на самом деле, вот мы э... Мы заметили в какой-то момент, что у нас, что у нас проект он очень по женской модели выстроен. То есть мы не строим бизнес, когда нам говорят, давайте идти в партнерство, будем строить бизнес. Нет, мы не строим бизнес мы да занимаемся социальной деятельностью да мы зарабатываем деньги но мы делаем это в формате вот как женщина да она работает она не перенапрягается и очень важно чтобы были комфортные условия и мы блюдем эту систему потому что четко понимаем у нас в команде практически все девочки и если мы начнем играть по этим жестким да бизнес канонам то мир станет несчастнее наверное количество женщин вот и этого нам не нужно. и мы научились действительно прописывать, ну, то есть, женщина очень хороший всегда визионер, если она в правильном состоянии, мы научились прямо прописывать, с какими ощущениями мы заходим в партнерство. И если мы эти ощущения не чувствуем, то мы довольно спокойно, ну, и стараемся максимально, конечно, благородно благодарить, говорить, что у нас, к сожалению, там нет сейчас ресурса, или что мы видим, что у нас немного разные направления, это не даст пользы ни нам, ни вам, уходить от таких партнерств. Вот и там наверху... Вы честно, вы честно проговариваете какие-то моменты? Да, для нас это важно, потому что мы понимаем, вообще идти в какое-то партнерство от нужды — это очень плохая история. Мы всегда стараемся свои как бы, слабые зоны проработать сначала, да, а потом пойти в партнерство. Либо очень... как бы. Либо собственный вес, понимать, в какой зоне находится наш личный вес. Понятно, что везде идеальным быть нельзя, но однозначно... если есть... а? Вопрос, зачем? Вопрос, зачем? Ну, э... есть, если ты идеальный, это, кстати, тоже такое нарциссическое отклонение немножко. У нас есть эта штука, мы хотим во всем быть идеальными. но у нас так воспитывали. А по сути, партнеры для того и нужны, что все люди разные, очень круто дополняют и классно, когда, как ты говоришь, я чувствую свой вес. Да, я целостный, и это даёт возможность мне оценить там, ценность партнера, что он из себя представляет, ну как-то вместе взаимодействовать. То есть не обязательно быть охеренчиком везде. То есть это вообще никому не нужно. Ну, да, согласна. Это точно. Так, есть еще вопросы. Лена. нам Лена, то есть человек, который пытается что-то умное сказать свысока, он обесценивает другого рядом стоящего. Да, конечно. Я всегда говорю, как вас поняли, то вы имели в виду. Окей. Okay. То есть, если человек что-то говорит искренне, от сердца, из себя, то это не будет звучать обидно, это не будет обесценивать человека, который, которому это говорится. То есть, если вы почувствовали, что это так, значит, какой-то посыл, высокомерие в этом сто процентов был, от самого человека исходил. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, сакон. но в такие моменты я очень люблю прояснить, то есть э, я правильно сейчас почувствовала, то есть даже не, вопрос не так, я сейчас почувствовала, что ты м, как будто бы, м, ну, ставишь себя немножко выше, и человек сразу, он тушуется, он, ну, как бы его раскусили, он тебе будет говорить либо да, и тогда круто, прям вот эта точка, в которой все перекручивается, люди становятся честными друг с другом. Либо человек скажет: "Ну нет, ну что ты, что ты", и будет продолжать вот эту свою нарциссическую линию. Ну и вам будет становиться все противнее, и противнее, mm -hmm. все сложнее в этом контакте. Вот это сложная такая непростая история. Там еще есть самое, самое сложное это как сделать целостную себя. Мне кажется, это вообще дорога длинная в жизни. И, может, не Это правда. И вот другие люди нам как раз таки нужны для того, чтобы обнаруживать вот эти свои еще какие-то трещинки, дырочки, сколы. Потому что если бы мы поехали на необитаемый остров, у нас было бы ощущение, что мы совершенно, Совершенными родились и совершенными умрем. Только другие люди, они обнажают вот наши нехватки. И благодаря другим людям мы находим ресурс, чтобы расти и развиваться. Согласна. У меня, кстати, бывает такое застревание в состоянии учителя, потому что я, ну, понятно как бы команда со мной работает, да, но я все равно основательница этой истории. Хотя честно считаю, что вот у меня, наверное, перелом парадигмы случился, когда я просто устала быть единственным лидером. Вот я, ну, я женщина, понятно, да, у меня еще много других задач интересных в этой жизни, вот. И когда я поняла, что я взяла на себя уже ну столько ответственности, да, я, меня все видят такой крутой, а я на самом деле такая вся уставшая, вот, я увидела. Вы наиграли с этим, Наиграла. да? Вы уже поняли, что где-то вы что-то закрыли для себя, и теперь хорошо бы пожить в себя, и для себя. Ну, по сути, да, вот мне захотелось прожить вот это женское мягкое состояние, и я увидела другой формат лидерства, а, такого женского, mm -hmm. когда ты, ну, являешься такой, может, немножко где-то материнская позиция, не знаю, хорошо это или нет, но когда ты радуешься тому, что вокруг тебя растут лидеры. Не ты лидер единственный, а вокруг тебя сильные люди, которые в своих зонах гораздо лучше блестят, чем ты там. И это красиво. Вот. При этом у меня пропало ощущение, что я теряю какой-то свой авторитет, что я вдруг стану ненужной в этой системе. Этого больше нет. <связать> <связать> вот, это очень приятно. Ты, это. Ты, перестала, ты перестала играть на мужском поле. То есть мы все выращены были в мужской системе, когда нам надо конкурировать, нам надо себя сравнивать с другими. Мужчины, они в этом растут. То есть когда они, у кого сильнее, у кого там, не знаю, больше, вот меряются, они растут и развиваются. Женщина, она себя конкуренцией съедает. То да. есть это большая ошибка женщин конкурировать. Да, задача женщины действительно понимать себя, чувствовать себя, быть, быть в контакте с чувствами. Вот это, наверное, самое главное. Женщина очень эмоциональна. Даже если женщина в бизнесе, она все равно испытывает огромное количество чувств, даже на тех же переговорах, решении бизнес-вопросов. И хорошо, если женщина понимает, что она чувствует, и в каждый момент может что-то с этим сделать. Тогда у нее не копится раздражение, не копится устанавливание, не копится... Какое-то же желание, не знаю, там, женщина очень мстительная, <с> ну, вот, да, я считаю, что для женщины это главное, понимать, что она чувствует, и уметь с этим что-то сделать. Классно, да, знаешь, я перестала стесняться вот тоже на бизнес всяких. Ну понятно, что как бы все, что социальное, да, какая-то активная достаточно работа, активная позиция, это такая уже бизнес-среда внешняя. И знаешь, раньше когда там кто-то говорил про партнерство, например, мне было как-то комфортно. А сейчас даже я говорю: что знаете, давайте проясним, что такое для вас партнерство, что такое для меня. Потому что я все-таки женщина, веду женский, очень по женской схеме. У нас магнетическая схема, она вообще очень не похожа на рыночные механизмы среднестатистически, И очень часто, когда какой-то мужской бизнес с нами начинает партнериться, у нас просто не мэтчится системы, потому что мужчина не понимает, что происходит, почему у них вот здесь там. Вот, вот, в этой схеме мы платим, спрашивают мужчины, а у вас почему-то вам платят? А я говорю, у нас другая модель. и да, модель другая. И ну вот вопрос зачем-то, зачем, да? зачем вот вы притягиваете тоже мужское, да? что-то же вам нужно сто процентов, не просто баланс, там, да, там, нет. То, магия, магия это там все здорово, все классно, женское пространство притягивает там изобилие и все такое, но все равно есть конкретные вещи, которые нам нужны от других людей. От других компаний. И да, классно, класс. кстати, тоже этот момент осознавать, для чего я это делаю. Потому что женщины часто заигрываются, говорят, ой, я вся такая фея, ко мне просто так все идет, плывет, как бы и другие слушают и думают, боже мой, наверное, так и работает. На самом деле нет. Там много труда, там много самодисциплины, там много средств вкладывается в саморазвитие, в обучение и так далее. То есть там реально мужской путь есть. И его, о нем тоже надо говорить, его тоже надо ценить. А не то, что отказался и вся ушла такая вот в магию, и притягиваешься, сидишь и таблет. Это же не так. Вообще много работает, сто процентов. Да, работаем, но уже немного по-другому. Вообще, вообще, вот у меня просто я начинала бизнесом заниматься с 2013 года, и вот там у меня была чисто такая достигаторская мужская модель, потому что это был мой первый опыт вообще ни работы ни на кого. и меня там, конечно, зарядило по дисциплине очень сильно. Сейчас Совсем по-другому, сейчас мы научились больше быть в, кон в контакте с собой, с внешним миром и четко понимать, в какие дни имеет смысл работать интеллектом, в какие дни имеет смысл вести переговоры, в какие дни отдыхать и не работать вообще. Ну, потому что просто энергетика да, дня сама по себе. Да, сама по себе женская природа очень циклична. Да. И очень здорово, если, опять же, каждая женщина знает свои циклы и может как-то вот синхронизировать. И, в принципе, и вот в этой вот тусовке вашей, в кругу, и в том числе какие-то индивидуальные истории, классно это учитывать Я тоже по такому принципу работаю последние годы, у меня был опыт мужского пути, работать в большой компании, строить карьеру. У меня круто получалось, я хотела прям президентом стать. Потом у меня был опыт, когда я родила ребенка, засела в декрете, и я обесценила все то, что было до этого и сказала, нет, я не хочу, сейчас я буду ведической женой, такой феечкой, в общем, в общем так. Потом я посидела там, и я поняла, что часть мужская во мне реально воет, она хочет, она хочет развиваться, она хочет зарабатывать. Не потому что у меня там нечего кушать, а потому что во по мне есть этот потенциал, а мне его надо реализовывать. И вот когда я слепила эти две части, я тоже для себя нашла комфортную форму, как я хочу работать, как я могу. У меня есть стратегия 100%, я не плыву как бревно по реке. То есть если кому-то кажется, что ты работаешь всего три часа в день, да, я работаю, потому что я себе составила такой план, но я эти часы работаю. И они синхронизированы, как, как вот и ты говоришь, с какими-то моими личными циклами, с моими детьми, там, с какими-то семейно-бытовыми вопросами. Но они есть, и часы работы они очень четкие. Я никогда не опоздаю, я никогда э, сроки там не солью какого-то заказа. То есть у меня все четко и по-мужски у меня есть структура. На нее я опираюсь. Но да, в этой структуре я как женщина фиячу, там, лавирую, ну и достигаю своих результатов. Знаешь, я еще заметила, мы с тобой э, чуть больше говорим, чем у нас время эфира, но мне кажется, что аудитория реагирует и, э, ребят, если есть девушки в основном, да, если есть вопросы, вы тоже задавайте. А, я заметила такую историю, что раньше я жила немного в формате, и бизнес на самом деле, вот двигался таким же образом, в формате запаздывания, как будто бы тушила какие-то пожары. А На самом деле у меня просто не было, я как будто и себя не чувствовала, и не было дисциплины. И вот э, потом в процессе получилось, что работая над своей женской дисциплиной, то есть это вовремя себя наполнять, заранее предвидеть, какие, допустим, задачи для меня сложные, мне, например, сложно с просчетами, математикой, и я вот эти задачи научилась делать в ресурсное время, либо делегировать кому-то еще, просить помощи. Ну То есть вот такие маленькие нюансы, они помогают передвинуться, как будто бы такой как бы назад, вперед в прошлое, назад в прошлое. И получается, что ты опережаешь события, и именно это позволяет тебе без потери качества действительно работать по несколько всего часов в день без напряжения. Но зато ты знаешь, что у тебя там дедлайн, допустим, через месяц. И вот ты сейчас это делаешь, а значит завтра ты будешь делать то дело, у которого дедлайн там через месяц и один день. И действительно, когда мало стресса, Потому что когда горящий дедлайн, это очень большой стресс. И у тебя большая mm -hmm. часть энергии, она просто уходит ну, на переживание. А вдруг что-то случится не так, и я сейчас вот этот дедлайн пропущу. И обязательно что-то случится не так. Да, и тем более потом вот эти адреналиновые всплески, они дают спад. Это 100%. Mm -hmm. Так устроена психика. То есть ты сначала там бомбишь неделю, а потом ты просто умираешь неделю. Да, да это очевидно. Это даже физиология, я бы сказала. Был такой, был, был, был такой период, был такой путь. Ну, я не хочу тоже так. То есть, я поняла, что мне это неинтересно И самое главное, вот этот внутренний тайм-менеджмент, я заметила. У меня он появился, когда я стала жить из себя, из своих истинных потребностей. Mm -hmm. То есть, когда я жила из части, там успешной, репутация, карьера, там, не знаю, машина хорошая, вот, вот такие были приоритеты я немножко подменяла свои истинные цели и ценности. А когда я начала как-то сверилась с собой, что мне нужно планировать, исходя из своих истинных ценностей, тайм-менеджмент стал идеальным. У меня теперь нет внутреннего сопротивления. Я не слипатирую, не сливаю, не опаздываю, потому что я знаю, зачем мне это нужно. Да, сапотаж отдельная тема. У меня начинает садиться батарея. Можешь коротко рассказать о книге, что в ней, да, и как с тобой связаться нашем зрителям, чтобы я успела еще сохранить эфир. прям минуточка. Да, книга называется «Философия жизни в женском теле», но на самом деле там не про философию. Там есть, безусловно, какая-то часть информации по психологии, эзотерике, там много по роду, по предназначению в том числе, но там много практики. Вот я считаю, главная ценность этой книги, потому что там невероятно много практического материала, работая с которым, можно, я считаю, заменить, там, год терапии. Вот, то есть, ценно. Практические способия, да. И книга огромная, 500 страниц, я умышленно не хотела делить ее на две, хотя, по сути, она состоит из двух частей, одна больше по психологии, другая больше по эзотерике, но вот в эту книгу я дала все, что у меня было. То есть, накопленный за 10 лет опыт, там, опыт свой личный, опыт клиентский, я вложила в эту книгу. Идеально. Ну, Идеально. Я благодарю тебя за сегодняшний эфир. Я обязательно напишу тебе, после того, как перезагружу телефон, еще в личку свою благодарность. Спасибо аудитории за ваше активное участие. Стараюсь сохранить эфир, чтобы его могло просмотреть как можно больше людей. Спасибо, спасибо. Спасибо, Катя, что позвала, Да, было интересно общаться. Хорошо. До свидания. Жестного вечера. До свидания, Лена. Активная.